И теперь нам программа предлагает перейти к закрытию за февраль. Соглашаемся. И начинаем по порядку. Сначала перепроведение документов за месяц. Смотрите, нам программа выдала список ошибок проведения документов за период. Это часто такое случается, значит, где-то что-то у вас, какая-то операция произведена некорректно. И поэтому, пока вы не разберетесь, в чем ошибка, вам программа никогда не даст провести закрытие месяца давайте посмотрим что у нас пишет программа она нам не может провести отчет о розничных продажах от 2 февраля и ругается нам на перфоратор штурм счет учета 4101 мы можем открыть этот документ непосредственно отсюда и посмотреть вот программа нам ругается на эту позицию что касается этой позиции, я точно знаю, что счет мы поставили правильный. Мы тут меняли счет на 4101. Этот перфоратор у нас был введен не документом поступления товаров, а введен был документом вот остатков. Значит, сейчас нам необходимо найти этот документ вот остатков и посмотреть, что там сделано некорректно. Закрываем эту табличную форму. Этот тоже ошибку мы можем закрыть. И находим документ вот остатков, где был этот перфоратор. Это у нас находится в журнале операции. Журнал операций, Банковский учет, журнал операции. Продвигаемся в самое начало. И находим необходимый документ. Вот смотрите, документ 31.12.2015. Вот остатков с информацией товары. Вот это, похоже, тот документ, который нам необходим. Открываем его и смотрим, что здесь может быть не так. Давайте сейчас вот сюда провалимся и посмотрим. Значит, смотрите, вот такая у нас табличная форма открылась. Я здесь подозреваю, что здесь нужно немножко внести информации, добавить необходимые субконты. Мы сейчас с вами добавим сюда субконта «Контрагент» и «Договор». И попробуем перепровести снова закрытие месяца. Давайте добавим контрагента «Показать все». Это поставщик «Климатическая компания».